Добрый день! В этом видео мы научимся рассылать объявления на доски в автоматическом режиме с помощью программы Add to Board. Начнем с создания объявления. Заполним заголовок, текст объявления и краткий текст. Краткий текст объявления будет использоваться в том случае, если основной текст слишком велик и нет возможности разместить его на доске. Перейдем в раздел «Информации». Указываем здесь имя, отчество и телефон. Как вы видите, также здесь есть такие поля, как адрес сайта, почта, цена и другие. Заполняйте поля по мере необходимости. Чем больше данных вы введете, тем более полным будет ваше объявление. Обязательно укажите ваш адрес электронной почты и настройте автоподтверждение писем. В нашем случае уже все настроено. Как это сделать, я расскажу в следующем видео. И последний штрих. Мы добавляем фотографии для нашего объявления. Готово. Переходим к выбору досок. Выбираем нужную нам категорию. В нашем случае это недвижимость. Жмем выбрать и переходим на выбор рубрик и регионов. Изначально программа спросит, хотим ли мы задать рубрики и регионы автоматически. Если ключевые слова рубрик и регионов указаны верно, нажимаем да. Если нужно изменить рубрики или регионы, нажимаем «Нет», изменяем ключевые слова на нужные и затем нажимаем «Задать автоматически». Программа задает рубрики и регионы по следующему принципу. Берется первая ключевая фраза и программа ищет эту фразу в названиях рубрик. Если находит, то эта рубрика и выбирается. Если фраза не найдена в названиях всех рубрик доски, то программа пытается найти следующую фразу. Ключевые фразы в данном поле разделяются запятыми. Таким образом, при указании ключевых фраз рубрик и регионов, нужно располагать их по актуальности в порядке убывания, то есть первая ключевая фраза должна быть наиболее актуальная, последняя — наименее. Если после того, как программа автоматически задала рубрики и регионы, для каких-то из досок рубрика не задана, мы можем выбрать ее вручную. Для этого нажимаем мышью на «Не установлено» и в появившемся списке выбираем нужную рубрику и регион. После задания нужных рубрик нажимаем «Далее» и переходим на этап размещения. Автоматическая рассылка запускается в несколько потоков и не требует участия человека, если в настройках выбран режим автоматического распознавания капчи. Это услуга платная, ее стоимость 1000 рублей за 10 тысяч распознаваний. Кроме того, можно вводить капчу самостоятельно. После рассылки программа открывает отчет с данными о количестве удачно размещенных объявлений, а не из-за повторного размещения и по другим причинам. На этой стадии можно еще раз попытаться разместить сообщение на тех досках, где процесс не был завершен успешно. Таким образом, вы можете разместить свое объявление на огромном количестве сайтов за короткое время и наверняка достучитесь до своей целевой аудитории.